Всем привет! В ходе этого большого урока, мы с вами ознакомимся с одним из наиболее популярных движков для создания полноценных веб-проектов, мы познакомимся с движком WordPress. За урок мы рассмотрим возможности движка, узнаем «за что его хейтят и за что любят», рассмотрим процесс установки и настройки проекта, а также постараемся разработать полноценный веб-проект на основе движка WordPress. Но прежде чем перейти к установке, настройке и разработке веб-сайта, я предлагаю сперва поговорить про возможности самого движка и в целом узнать больше информации относительно разработки веб-сайтов на основе готовых движков. Движок WordPress является настоящим долгожителем в мире IT-технологий. Он появился еще в 2003 году. С тех пор он наделал очень много шума и полюбился многим разработчикам. Движок постоянно улучшается и меняется, поэтому на сегодняшний день он является явным лидером среди веб-движков для построения веб-сайтов. Более того, он был первопроходцем. По сути, WordPress — это одно из первых готовых решений для разработки сайтов без написания кода. Все, что вам нужно делать, так это перетаскивать блоки и тем самым создавать, не просто одностраничный сайт, а полноценный ресурс со множеством страниц и вкладок. С учетом своего возраста движок естественно обрел много отзывов на свой счет. Некоторые критикуют его за его старость, другие за медленность загрузки веб-сайтов, третьи критикуют из-за того, что движок работает на основе языка PHP, который в кругах программистов имеет не самую лучшую репутацию. В любом случае любить этот движок или же нет решать исключительно вам. Я в свою очередь предлагаю посмотреть небольшой список из тех популярных сайтов, что работают на его основе. Среди крупных проектов можно выделить такие сайты как TechCrunch, Microsoft News, TedBlog, BBC America, официальный сайт PlayStation, официальный сайт программы Skype, NTV News и еще невероятное множество других очень популярных веб-сайтов. Так что WordPress можно не любить, но говорить, что он слаб или плох для различных проектов, просто нельзя. Если сравнивать движок со многими другими подобными движками, то WordPress явно выделяется из общей массы своими возможностями. Через движок вы с легкостью можете создавать полноценный проект, что будет содержать как одну программу. И сотни страниц. Каждый ваш проект может содержать как статические элементы, так и динамические. Вы легко можете добавить на сайт новый модуль за счет простого формата установки его внутри вашей панели администратора. Нужны комментарии, система лайков, форум или может даже целый магазин? Легко, просто установите нужный плагин, настройте его и все будет готово к использованию. Что также удобно, так это формат редактирования и создания новых страниц. За счет сторонних плагинов, вы можете в формате простого перетаскивания блоков перемещать нужные элементы на вашу страницу. И создавать любой дизайн, при этом ни одной строчки кода вам не потребуется дописывать. В целом движок полюбился многим из-за своей невероятной простоты. Вам не нужно обладать особыми знаниями, чтобы начать создавать сайты на этом движке. Практически 10-20 минут вам хватит, чтобы начать управлять вашим веб-сайтом. Из крутых плюсов можно еще выделить панель администратора. Через нее вы можете полностью управлять всеми составляющими вашего сайта. Кроме того, вы можете выдать кому-то особый доступ. И человек будет публиковать статьи, модерировать комментарии или вообще создавать новые страницы. При этом у них не будет полного доступа ко всем прочим функциям сайта. Только те функции у них будут, чтобы им сами выдали. И кстати, если вдруг встроенных возможностей вам не хватит, то всегда можно дописать свои. Для этого используется язык PHP. Также вы можете создавать свой дизайн сайта на основе HTML и CSS. Итак, как вы поняли, WordPress достаточно крутой движок. Теперь пришло время увидеть, что он способен своими глазами. Первое, что нам необходимо сделать, так это выполнить установку движка. Движок нужно установить на некий сервер. Он может быть локальный или же удаленный. Удаленный сервер обычно платный, поэтому в этом уроке предлагаю использовать локальный сервер. Для его использования сперва нужно скачать программу локального сервера. Тут все просто. Если вы работаете на Mac, то скачайте программу Mem. Если работаете на Windows, то скачайте Open Server. Если работаете на Linux, то можно скачать XAM. После скачивания и установки откройте программу и запустите локальный сервер. Далее вам нужно в папке с программой найти папку вашего сайта на локальном сервере. Если говорить про программу Mem, то эта папка в OpenServer, там эту папку можно открыть из нижней панели Windows. Следующее, что мы делаем, так это заходим на официальный сайт WordPress и скачиваем сам движок. Распаковываем папку и перебрасываем все файлы в папку проекта веб-сайта. Далее нам остается лишь открыть этот веб-сайт в браузере. Для этого запускаем локальный сервер и переходим на страницу нашего сайта. Открыть такую можно из нижней панели Windows. Или же можно перейти по адресу 2.48, или если не сработало, то localhost.8080. Сразу после перехода на главную страницу вашего сайта, вы попадаете на процесс установки WordPress. Нам прежде чем работать с WordPress, его необходимо установить у нас либо на локальном, либо на удаленном сервере. Соответственно, я сейчас установлю это все на локальном сервере, но на удаленном сервере процесс точно такой же будет. Что здесь необходимо сделать? Мы нажимаем просто вперед, и в первую очередь нам необходимо будет создать базу данных. Для этого нам необходимо зайти в PHP Admin. Чтобы зайти в PHP Admin, если вы работаете, например, через программу MAMP, то вы... Вы можете просто зайти на официальную страничку этой программки и здесь будет ссылочка на PHP myadmin соответственно вы просто переходите и она тут будет доступна если вы используете какую-либо другую программу то скорее всего вам потребуется перейти по следующему адресу это localhost дальше либо 4 восьмерки либо 8080 порт и дальше просто переходите по такому названию как PHP myadmin соответственно это будет страничка вот этой вот программки это по сути графический интерфейс для управления вашими базами данных здесь в первую очередь я вам предлагаю изменить тему, поменяем ее с Original на вот эту более новую тему, она выглядит намного лучше. И здесь нажмем просто на создание базы данных. Я предлагаю ее назвать как VP, или просто вот так давайте назову как New VP, то есть как новая WordPress база данных. Конечно же вы можете назвать базу данных как угодно, главное кодировку установите для нее как UTF-8 General C, ну и нажимаем просто создать. Теперь внутри именно этой базы данных мы и будем создавать все возможные таблички И даже вернее не мы их будем создавать, а конкретно а, сам процесс вот этой вот установки WordPress, он будет создавать все вот эти вот таблички. И в дальнейшем с этими табличками мы просто сможем взаимодействовать. Опять-таки мы сможем с ними взаимодействовать а, через панель администратором, а, непосредственно через а, саму программку pitch.myadmin мы больше с этими таблицами никак взаимодействовать не будем. Что нам теперь нужно сделать? В первую очередь, нам нужно ввести название базы данных, внутри которой мы будем все устанавливать. Я только что создал базу данных, которая называется NewVP, соответственно, точно такое же... Здесь название я и прописываю Если вы назвали базу данных по-другому, то, конечно, здесь тоже пропишите другое название базы данных Дальше нужно указать имя пользователя, пароль, сервер и префикс таблицы Префикс это, кстати, не обязательная вещь Это просто как бы тот префикс, который будет добавляться к каждой табличке в вашей базе данных Вы можете, в принципе, здесь даже ничего не прописывать Это не будет проблематично, либо можете оставить то, что здесь по умолчанию прописано а Если говорить относительно вот этих вот данных То на данный момент мы будем подставлять здесь данные, которые соответствуют блокноту локальному серверу. В дальнейшем, когда вы будете использовать удаленный сервер, то, соответственно, эти данные вы сможете получить у той компании, где как раз у вас зарегистрирован вот этот вот удаленный сервер. То есть, вы просто в техподдержку сможете написать, и, соответственно, они вам выдадут имя пользователя, пароль и сервер базы данных. На данный момент, опять же, повторюсь, мы используем э, те значения, которые соответствуют локальной базе данных. В моем случае, мне можно все эти данные посмотреть вот здесь, опять-таки, на главной страничке программы MAMP, и здесь прописан хост, здесь прописан порт, username, а также пароль. То есть логин и пароль тут также прописаны. Смотрите. Если вы используете какую-либо другую программу, то в таком случае, ну, например, если вы используете XAMPP или же OpenServer, то в таком случае имя пользователя и пароль вам, скорее всего, потребуется прописать как MySQL, MySQL. Также эти данные можете посмотреть на страничке вашей программки локального сервера. Если я говорю про работу с MEMP такой программой, то здесь не нужно прописать имя пользователя root, а также пароль тоже как root. Сервер базы данных, вне зависимости от того, какую локальную программу вы будете использовать, всегда здесь будет local. Host, поэтому это значение вам уж точно менять не нужно. После этого мы нажимаем на «Отправить» и на следующем окошке мы нажимаем «Запустить установку». Прежде чем начнется процесс установки, вам еще необходимо указать глобальные настройки для вашего веб-сайта. Например, вам нужно указать название сайта. Причем, если вы сейчас не знаете, как назвать ваш сайт, вы можете здесь писать любое название. Потом вы спокойно это название сможете изменить через панель администратора. Также нам необходимо создать пользователя, который как раз у нас и будет администратором, главным администратором. Здесь вы указываете для него имя пользователя или, другими словами, логин, указываете для него. Допустим, я укажу здесь как админ, а также необходимо указать пароль. Конечно же, пароль лучше придумать какой-то сложный, потому что, все-таки, если кто-то а, сможет разгадать ваш пароль, то, соответственно, он сможет управлять вашим веб-сайтом в будущем, поэтому лучше пароль придумывать сложный. Я же на данный момент придумаю нечто очень простое. То есть это будет QWERTY123, это супер примитивный пароль. И, соответственно, еще мне нужно будет нажать на галочку «Разрешить использование слабого пароля». Да, я мог просто использовать этот слабый пароль. Конечно же, в будущем вы используете сложный пароль, потому что если кто-то узнает ваш слабый пароль, он сможет ну, управлять вашим сайтом, удалить весь контент или просто сделать какие-то другие плохие вещи. Также здесь нужно указать еще email адрес. Я здесь, например, давайте укажу. Ну и, в принципе, на данный момент я еще вот здесь галочку поставлю, чтобы поисковые системы не индексировали мой сайт. Зачем мне это нужно? Мне это нужно для того, что на данный момент я только разрабатывал веб-сайт, то соответственно мне еще не нужно, чтобы поисковые системы они начали уже индексировать мой сайт и выдавали его в результатах поиска. Мне это на данный момент не нужно. Как только я закончу разработку веб-сайта, то тогда я эту галочку уже через панель администратора ну, отменю эту галочку и, соответственно, поисковые системы будут индексировать мой веб-сайт. Ну и теперь остается нажать на установить WordPress после чего мы перейдем на процесс установки. Он может быть не супер быстрым, хотя вот на самом-то деле уже все и готово. И если мы зайдем еще в базу данных, чтобы мы просто посмотреть, что получилось, мы заметим, что в нашей вот этой вот пустой базе данных у нас создалось множество различных табличек. И опять же, работа с этими всеми табличками, она будет происходить как бы в удаленном формате, то есть мы конкретно сами не будем взаимодействовать с этими табличками, мы будем с ними взаимодействовать исключительно через панель администратора. Ну и давайте сразу же мы еще войдем в панель администратора, для этого мы нажимаем вот здесь «Войти», после этого мы вводим здесь логин, а также мы вводим тот пароль, который только что с вами прописывали. Также можно еще нажать на «Запомнить меня», чтобы потом повторно все это не вводить. Единственное, видимо, что-то не так ввел. давайте еще раз нажму и Теперь действительно происходит процесс авторизации, и вот мы попали в панель администратора, где я конкретно уже могу выполнять управление моим веб-сайтом. Панель администратора, она интуитивно проста. Здесь есть, конечно же, много различных страничек и вкладок, но со всеми этими страничками и вкладками очень-очень легко разобраться. На данный момент мы с вами не будем рассматривать полностью все странички, которые здесь есть. Вместо этого я покажу вам лишь некоторые такие важные странички. Ну а с дополнительными страничками, как например страничка с темами или же плагинами, мы с этими страничками ознакомимся по ходу видеоурока. На данный момент давайте просто рассмотрим некоторые те страницы, которые в дальнейшем рассматривать не будем. Если мы говорим про э, вот эту первоначальную страничку, то по сути на этой первоначальной страничке у нас происходит, у нас отображаются все данные относительно нашего э, сайта. Например, здесь, э, когда вот вы выгрузите ваш сайт на какой-то удаленный сервер, то будет показываться состояние здоровья сайта. То есть, например, там будут показываться данные относительно сервера, относительно нагрузки и все. в в таком духе. Также, если у вас на сайте будет система комментариев, или система заказов, или система лайков, или что-то в этом духе, то, соответственно, сюда же вы сможете перетащить некий виджет, который будет отображать вам актуальную информацию про комментарии, лайки, покупки и все в таком духе. Например, на данный момент вот здесь у нас есть такой виджет, который называется активность И он показывает различные действия Которые происходили э, в последнюю очередь На моем веб-сайте Вот, например, кто-то оставил э, комментарий Конечно же, этот комментарий был сгенерирован э, Самой системой, но в любом случае Вот здесь это все отображается Также сразу можно этот комментарий ответить Можно изменить этот комментарий э, Закинуть спам и все в таком духе То есть, на главной страничке У вас здесь отображаются Такие вот э, глобальные э, изменения Которые происходят с вашим веб-сайтом И, кстати, кроме этого Тут еще э, отображается панелька новостей и мероприятия WordPress. И здесь просто показываются различные сходки, которые устраивает либо сама компания WordPress, либо ее партнеры. Ну и вы также можете ввести город и посмотреть какие-то новости, которые там э, происходят с самой вот этой вот платформой. Дополнительно мы можем перейти, э, вот здесь в правом в правой менюшке мы можем перейти на панель настроек. Здесь вы можете настроить практически все что угодно. Вы можете изменить тему тему самого wordpress да то есть вы можете поменять здесь а, цветовую гамму если это хотите вы можете здесь изменить язык вы можете поменять ник вы можете поменять пароль можете поменять email добавить аватар и все в таком духе то есть здесь вы можете устанавливать любые настройки а, и чтобы зайти в, этот, в эту вот панель вам можно вы можете нажать вот здесь а, в, в правом углу либо же вы можете перейти на вкладочку пользователя, что по сути будет одно и то же самое кстати говоря если вам в дальнейшем потребуется добавить например некого модератора, то в таком случае вы заходите вот здесь на «Все пользователи», добавить, нажимаете «Добавить нового» и добавляете нового пользователя, причем предоставляете ему доступ, например, только на редактирование комментариев или же доступ на добавление статей. Таким образом вы, по сути, можете добавлять сотрудников, которые будут взаимодействовать с вашим веб-сайтом. Если же вы хотите посмотреть, как выглядит ваш веб-сайт, в таком случае вы можете навести на название вашего веб-сайта и здесь перейти на сайт, нажать на вот эту вот ссылку. Сам шаблон, который вы здесь используется, он может отличаться у вас, так как в зависимости от версии WordPress здесь используются разные шаблоны. Это не столь принципиально, потому что мы будем все равно создавать свой шаблон, ну, вернее, подключать этот шаблон будем к нашему сайту. Поэтому не столь принципиально, какой здесь шаблон. Главное, за счет вот этой вот ссылки вы можете быстро приходить на ваш сайт и смотреть, что он из себя представляет. Здесь, когда вы переходите на ваш сайт, вы можете сделать несколько действий. Во-первых, вы можете вернуться обратно в консоль или же сразу перейти на вкладку темы, виджеты или меню и также вы здесь еще можете нажать на настроить и вот в этой вкладке настроить вы можете указывать э, какие-то глобальные настройки для вашего веб-сайта. Что я имею в виду под э, фразой глобальные настройки? Например, вы здесь можете поменять название вашего сайта, вы здесь можете поменять меню вашего сайта, вы здесь можете указать новую шапку для сайта, можете указать новый футер для сайта, можете какие-то добавить новые виджеты на сайт и так дальше То есть это некие глобальные такие настройки, но здесь единственное нельзя поменять именно дизайн самой странички. То есть тут. вы Просто добавляйте там новые блоки, добавляйте, например, цветовую гамму общую для всего вашего сайта и все в таком духе. Но нельзя поменять конкретно весь дизайн самой этой странички. Теперь давайте приступим к разработке нашего веб-сайта. В первую очередь я предлагаю перейти на страничку плагины. Здесь мы можем посмотреть все те плагины, то есть это все те дополнения, которые существуют для нашего веб-сайта. На данный момент мы можем заметить, что у нас установлено по умолчанию два плагина. Опять же, в зависимости от темы WordPress, а, э, вернее, от версии WordPress, а, у вас, возможно, будет здесь больше или же меньше этих плагинов В любом случае, я предлагаю выбрать все эти плагины, и на данный момент мы их с вами просто удалим То есть мы не просто их деактивируем, а прям... Прямиком полностью их удалим. Нам эти плагины на данный момент не нужны. Если нам потребуются какие-либо дополнительные возможности для сайта, например, если нам потребуется там система комментариев, или если мы захотим там создать форум на нашем сайте, то в таком случае мы сможем спокойно это сделать при добавлении новых плагинов. Как можно добавить новый плагин. Очень просто. Опять же, заходим на эту вкладку, здесь нажимаем на «Добавить новый». И далее мы можем добавить любой из тех готовых плагинов, которые здесь есть. На самом деле, вот здесь достаточно сложно подобрать именно нужный для вас плагин. Поэтому, если вам нужен хороший плагин для создания системы комментариев, то лучше зайти в Google, прописать там, топ плагинов для комментариев WordPress, и, соответственно, там будет, будет множество различных статей, вы заходите на любую из них и просматриваете как бы, те плагины, которые там доступны, и устанавливайте именно тот, который вам наиболее всего понравился. Потому что вот здесь система поиска, она не супер крутая и поэтому лучше, конечно же, прибирать еще в Google и там находить различные статьи, где будут представлены интересные для вас комментарии, э, вернее, плагины. Ну, допустим, я все-таки хочу установить некую систему комментариев. Давайте я попробую установить такую систему комментариев, которая называется как Disqus. Это... Достаточно популярная система комментариев Ну и соответственно, чтобы мне ее установить Я просто нахожу этот плагин Я могу перейти на страничку с этим плагином Могу почитать информацию О нем, как видите, у него не супер крутой рейтинг То есть можно еще лучше найти систему комментариев Я просто привык уже использовать эту систему она, Я с ней знаком уже не знаю сколько лет Ну и соответственно, мне она просто нравится Ну и чтобы установить, например, вот этот вот плагин Вы просто нажимаете на установить После чего он будет установлен внутри. вашего вашего сайта и дальше вы сможете его ну, когда вы уже будете создавать дизайн странички, вы сможете просто перетащить сам блок с этими комментариями в определенное место на сайте, и оно там будет отображаться. Относительно того, как создавать дизайн странички, мы об этом еще поговорим, ну и, соответственно, там же будет поймете, как вот можно было бы перетаскивать все эти плагины. В общем-то, если вам нужно добавить новый функционал к сайту, в таком случае вы заходите на страничку плагины, ищите тот плагин, ищите тот функционал, который вам нужен, устанавливаете его на Настраивайте, если это необходимо. Ну, например, дискус, тут, тут особо даже его настраивать не нужно. Ну, в любом случае, настраивайте. И дальше вы можете просто в нужных местах э, показывать сам вот этот плагин показывать саму эту систему, и оно все будет у вас функционировать э, без каких-либо нюансов. Теперь давайте затронем тему внешнего дизайна сайта. На данный момент у нас для сайта установлена самая примитивная тема, которая устанавливается автоматически. Ну и наш сайт выглядит вот в таком формате, достаточно простенько. Если же мы хотим установить какую-либо новую тему, или же другими словами, если мы хотим установить какой-то новый шаблон для нашего веб-сайта, то в таком случае нам необходимо зайти на вкладку «Внешний вид» и здесь на пункт «Темы». И тут на данный момент у нас будут показываться те шаблоны, те-те, которые э, есть в нашем проекте, мы каждую тему можем с вами э, активировать, и тем самым она будет использоваться для нашего проекта, или же каждую тему мы можем с вами удалить, э, если мы не хотим больше ее использовать. Но это не, э, не главные функции, которые здесь можно делать. Главная функция здесь заключается в том, что мы можем скачать Некий новый шаблон Который мы будем использовать Для нашего веб-сайта Для этого мы нажимаем на добавить новую тему И здесь, опять же, вы можете Либо через встроенный поиск Находить различные шаблоны Либо можете в Google прописывать Там лучшие темы для WordPress И, соответственно, там будет Опять же, будут вот эти вот все статьи С подбором лучших тем И вы сможете просто оттуда Ну, как бы брать название вот этих вот тем И здесь уже их искать и активировать Ну, вернее, скачивать, устанавливать И активировать их для вашего веб-сайта. В любом случае, здесь вы найдете тысячи, если даже не десятки тысяч различных, как платных, так и бесплатных шаблонов, которые вы сможете либо просто скачивать, либо предварительно необходимо их будет купить, и э, вы их сможете использовать для ваших веб-сайтов. Например, даже если зайти на вкладку популярные, то только здесь мы заметим, что тут 3942 э, шаблона на данный момент исполь... ну, находятся. Но, конечно же, на самом-то деле здесь намного больше, чем 3900 шаблонов, их тут просто. Просто, ну, нереально много. Ну, и, соответственно, вы можете самостоятельно их вот так вот просматривать. И тот шаблон, который вам понравится, вы вы сможете спокойно установить. Я на данный момент предлагаю нам установить некий один общий шаблон. В дальнейшем вы, конечно, сможете устанавливать любой из этих шаблонов, и с ним спокойно сможете работать. Потому что принцип установки и настройки он будет схож, и никаких особых отличий у вас не будет. Но на данный момент я предлагаю нам установить один общий шаблон, чтобы у нас просто не возникало каких-либо, э, ну, Различий. Я предлагаю установить такой шаблон, который называется Ocean VP соответственно Здесь в поиске прописываем именно Ocean VIP, чуть-чуть ждем и вот, в принципе, этот шаблончик он здесь и находится. Чтобы нам его установить, мы можем сразу нажать на кнопочку установить, либо изначально можем посмотреть его описание и то, как вообще этот шаблон выглядит. То есть перед установкой, кстати, важный момент: вы можете посмотреть, как шаблон выглядит. Для этого вы просто нажимаете на него и вот так этот шаблон он на данный момент тут как бы выглядит. Да, согласен, выглядит это все ну, уж очень примитивно, очень просто, но нам главное увидеть функциональную часть самого этого шаблона. Мы можем заметить, что этот шаблон он отлично подходит для некого веб-блога, где у нас будут статьи, где у нас э, будут некие автора, и, соответственно, э, мы сможем рассматривать как бы, анонс этих статей, мы сможем э, прочитывать. Ну, как бы, полную эту статью, да, и так дальше. А сам дизайн мы уже можем для этого шаблона в виде изменить, как нам только вздумается. И сделать мы его можем точно таким же, как он представлен на вот этой, например, картинке. Как это сделать, покажу чуть позже. Ну, допустим, мы давайте все-таки установим именно этот шаблон. Для этого нажимаем просто на «Установить», происходит процесс установки. После небыстрого процесса установки нам необходимо тему активировать, так как на данный момент у нас активирована тема по умолчанию. Для этого мы просто нажимаем на «Активировать», ну и происходит процесс активации этой темы. То есть, по, другими словами, эта тема она становится основной темой нашего веб-сайта. После активации мы можем сразу же перейти на сайт и мы заметим то, что этот наш сайт, он теперь видоизменился. Да, он сейчас выглядит не супер красиво, но в то же время уже тема используется новая, то есть новый шаблон используется. Ну и важно еще понимать, что когда вы устанавливаете некий новый шаблон, то скорее всего у этого шаблона есть какие-либо плагины, которые также же нужно установить для корректной работы самого этого шаблона. На данный момент мы можем заметить, что вот здесь у нас есть уведомление, мы можем нажать на Ocean Extra, и это как бы тот плагин, который нам необходимо установить, дабы наш весь этот шаблон он работал корректно. Ну и чтобы установить все вот шаблоны, все плагины, потому что здесь может быть не только один плагин, а может быть и 10 плагинов, которые будут нужны для корректной работы шаблона, чтобы нам установить все эти плагины, мы просто нажимаем на Begin Installing Plugin, ну и соответственно вот здесь мы выбираем те плагины которые нам нужно установить я установлю только один единственный плагин который требуется установить ну здесь мы выбираем действие мы в принципе нажимаем на применить. После этого этот плагин, он будет установлен и активирован внутри нашего веб-сайта для своего использования. Все, плагин установлен и теперь мы можем немного поиграться с теми страницами теми записями, которые есть на нашем сайте. Смотрите, если опять-таки перейти на вот этот наш основной веб-сайт, то мы заметим следующее. Здесь у нас есть некая одна запись. Я могу спокойно перейти на эту запись. Тут я заметил, что у нас есть еще некий комментарий. Также могу оставить комментарий. Ну и в принципе из э, такого интересного больше тут, наверное, ничего такого нету. Э, как можно управлять записями? Для этого существует специальная вкладка записи. Здесь, кстати, видите, он нам предлагает еще запустить э, setup Bizarre. То есть, это, это, это необходимая штука для э, Ocean BP. Но мы давайте пока это опустим, не будем ничего тут устанавливать. В любом случае, на вот этой вот вкладке мы можем заметить все те записи, которые есть на нашем сайте. У нас сейчас лишь одна запись, она называется «Привет, мир!». Ну и, соответственно, вот она здесь отображается на каждую запись можно перейти в таком случае, если это нажму, то я перейду на вот эту вот запись. Также каждую запись можно удалить, посмотреть свойства или же можно изменить. Если я нажму на изменение, тогда я смогу поменять текст самой этой записи, смогу поменять автора, дату там публикации, рубрику, ну и все в таком духе. Также здесь если хотите, можете добавить некую новую запись. Опять же там просто пропишите некий текст, автора, рубрику, дату там публикации и все в таком духе. Если говорить про записи, то записи нельзя назвать как отдельные странички вашего сайта. Запись это что-то в духе просто статьи, или же если мы говорим про интернет-магазин, то это что-то в духе товара, но запись это ни в коем случае не отдельная конкретная страничка на вашем сайте. Это просто ну как бы статья, товар или что-то в этом духе. Если мы хотим создать некую новую страницу, например, я хочу создать страничку «Контакты» или я хочу создать страничку, ну, просто главную, например, или что-то в этом духе, то в таком случае все эти страницы, они создаются вот здесь, на вкладке «Страницы». Давайте, наверное, единственное, вернемся еще на записи. И все-таки я удалю наверняка вот эту вот запись, она мне здесь не нужна, если что я потом добавлю некую новую запись, но пока пускай никакой записи не будет. И если я даже вот здесь перейду на главную страничку, ну и возможно обновлю, то в таком случае вы заметите, что здесь нету никаких записей. Потому что я только что удалил как бы запись. Если я добавлю новую запись, она, конечно же, на главной будет отображаться. Теперь давайте зайдем на страницы. И постараемся с вами поменять, например, некоторые странички. А главное добавить новую страничку. На данный момент мы можем заметить, что у меня здесь есть две страницы. Это политика конфиденциальности и просто некая страничка, которая называется пример страницы. На каждую страницу я могу перейти. Вот, например, пример страницы. Вот так это выглядит страничка. То есть все, что здесь есть, это... Некое описание и просто название для самой страницы Достаточно просто, могу спокойно эту страничку тоже удалить, так как она мне здесь полностью не нужна Политика конфиденциальности, возможно эта страничка мне и понадобится Мы также можем на нее спокойно перейти, вот так выглядит, вот так выглядит эта страничка Если мне нужно поменять эту страничку, спокойно нажимаю вот здесь на изменить Чуть-чуть um, надо подождать, чтобы оно прогрузилось Опять же, можно было бы установить вот этот вот плагин, который он нам предлагает установить Но пока просто не хочу этим заморачиваться И вот здесь, например, когда мы нажимаем на изменить Видите, это точно тот же самый текст, что отображался на самой страничке Если мне необходимо, я могу весь этот текст здесь поменять Я, наверное, этим пока заниматься не буду Зачем мне менять этот текст? Вместо этого я предлагаю добавить некую новую страницу И эта новая страничка, она у нас будет отвечать за главную страницу веб-сайта. Например, здесь я предлагаю прописать главное. Здесь давайте мы, возможно, также пропишем главное. Чуть позже весь этот текст мы сможем с вами спокойно поменять. На данный момент мы пока этим заниматься не будем. Также внизу вот здесь вы можете увидеть Ocean VP Settings. То есть это какие-то глобальные настройки, которые мы здесь также можем установить. Меня из глобальных настроек, наверное, интересует лишь одно. Я хочу сделать так, чтобы вот этот вот основной как бы контент, который вот здесь у меня есть, я хочу, чтобы он занимал все 100% ширины экрана. Чтобы мне такое сделать, я указываю, что контент layout, он у меня будет здесь 100% full width. Если же я хочу, чтобы этот контент был прижат, например, к левой стороне или же к правой стороне, тогда указываю, например, другие параметры. Но я хочу, чтобы он на 100% был растянут, поэтому... Указываю здесь процентов full vids. Также здесь, если хотите, вы можете добавить шапку. Вы можете здесь добавить футер к самой этой страничке. Вы можете указать здесь title, то есть это название самой страницы. Ну и другие какие-либо вот такие вот стандартные. Э, стандартные характеристики Далее вы страничку можете посмотреть Вы можете сохранить как черный лик, Или же вы сразу можете эту страничку опубликовать Опять-таки напомню, это не новая запись Это именно отдельная страница Вашего веб-сайта будет Мы, наверное, давайте сразу опубликуем эту страницу Единственное, прежде чем публиковать Мы немного поменяем ее настройки Чтобы открыть, кстати, вот эту вкладку Вы должны нажать на вот эту шестеренку Соответственно, открывается эта вкладка И здесь можно перейти на страницу Тут же мы можем указать, какие важные настройки. Например, я могу указать, по, какой, по какому URL-адресу эта страничка будет доступна. В моем случае здесь прописано число 12, это не совсем то, что я бы хотел иметь. И я давайте, наверное, наверное я, вот, смотрите, я переименую эту страничку в «Контакты». Пускай это будет все-таки страничка с «Контактами». да. Вот. И в таком случае здесь я укажу, например, такой URL-адрес, как контакты. Вы, конечно же, можете указать любой другой URL-адрес, какой только захотите. В моем случае вот эта страничка, она будет доступна по следующему адресу. Это название моего сайта, после этого слэш, ну и, соответственно, слово контакты. Мне, в принципе, это как раз и подходит. Теперь давайте мы нажмем на «Опубликовать». Дальше мы говорим «Да, опубликовать». Еще раз происходит обновление. И, в принципе, все, эта страничка, она опубликована. Если сейчас посмотреть на саму страницу, то выглядит она достаточно просто. Здесь нет никакого красивого дизайна. Ну и, соответственно, этот момент я предлагаю сейчас и поменять. То есть мы займемся тем, что будем добавлять красивый дизайн ко всем нашим страничкам. Ну или, например, для начала конкретно к этой странице. На данный момент мы с вами и так уже умеем добавлять новые записи. То есть это статьи товары, все в таком духе. Мы умеем уже сейчас добавлять новые страницы нашего сайта. Также мы умеем добавлять а, тему ко всему веб-сайту. И тема это, по сути, как категория нашего сайта. Например, если наш сайт это а, какой-то магазин, то, соответственно, тему вам нужно добавлять, ну, шаблон вам нужно добавлять, который а, именно соответствует некому, некому магазинчику. да Я же добавил такую тему, такой шаблон, который соответствует больше а, веб-порталу, связанному с... Различными новостями, статьями и все в таком духе Если вы в будущем будете делать какой-либо другой портал, там, связанный с магазином То конечно же и другой шаблон нужно выбирать, который будет соответствовать магазину В любом случае мы умеем как бы, добавлять шаблоны, мы умеем добавлять функционал к этим шаблонам То есть плагины умеем добавлять, умеем создавать страницы, умеем добавлять записи на все эти страницы Ну и осталось нам лишь по факту одно Нам осталось научиться делать красивый дизайн по всем этим страницам Делается это не столь сложно как могло бы показаться. Нам необходимо для начала зайти на страничку плагины и здесь мы установим новый плагин который называется как Elementor. Elementor это тот плагин за счет которого мы в формате простого перетаскивания можем быстро создавать красивый дизайн для нашего веб-сайта. Единственное, я неправильно написал, он называется он Elementor да? Давайте мы его сейчас найдем и установим как раз внутри нашего проекта Вот этот плагин Этот плагин, он бесплатный Но также у него есть какая-то Pro-версия, которая уже является платной Если вам этот плагин понравится, то в будущем можете его приобрести, данный плагин Но, поначалу, конечно же, не советую его приобретать Потому что, для начала просто его протестируйте В любом случае, мы нажимаем на установить Происходит установка данного плагина. Конечно же, перед установкой какого-либо не известного плагина, всегда лучше зайдите на страничку с этим плагином, прочитайте информацию о нем. Но поскольку этот плагин я уже знаю, то мы его сразу сходу устанавливаем и не читаем о нем никакой дополнительной информации. После установки плагин точно так же как и шаблон сайта необходимо активировать, поэтому нажимаем на активировать, для того чтобы этот плагин он был как бы включен внутри нашего веб-сайта и чтобы мы могли уже спокойно использовать все возможности данного плагина. На данный момент мы можем заметить то, что плагин он был установлен и активирован, у нас даже появилась новая вкладка вот здесь в панели, ну и соответственно что он нам предлагает на вот этой главной вкладке приветствия, он предлагает нам создать нашу первую страницу, ну или просто посмотреть руководство по тому, как можно использовать данный плагин. Я не хочу создавать новую страницу, потому что страницу я и так уже создал. Я бы хотел изменить ту страничку, которая у меня уже существует. Поэтому, захожу на вкладку страницы, здесь захожу на контакты, и, соответственно, ее и буду менять. Сейчас она 2 секунды прогрузится, ну и вот, соответственно, она прогрузилась Что я здесь должен нажать? Я должен нажать на редактировать в Elementor То есть я буду редактировать эту страничку не здесь, а, соответственно, буду редактировать через Elementor По этой причине просто нажимаем на редактировать в Elementor У нас происходит загрузка, у нас открывается, в принципе, отдельная страничка, которая связана с вот этим вот плагином Elementor И здесь все максимально интуитивно просто На данный момент мы видим, как выглядит наша страничка Yeah. <laughs> То есть здесь есть определенное меню, есть определенная шапка, ну и есть основное содержимое. Вот это вот меню, а также шапку мы эти значения можем с вами отключить через настройки самой страницы. И в принципе чуть позже мы это как раз с вами и сделаем. Но на данный момент мы можем через вот эту вот вкладку Элементы через этот плагин, мы можем сюда раскидывать любые объекты, любые блоки, какие только захотим. Вот например, я бы хотел, чтобы у меня на страничке контакты были какие-либо Google, Карты. Соответственно, я просто добавляю сюда необходимый мне блок. Также я могу здесь указать местоположение. Допустим, давайте мы укажем здесь Москва. И сразу же у меня будет точка, как бы, установлена именно на этом городе, да? Вот, соответственно, на этом городе. Конечно, можно более точную улицу указать. Также можно увеличение здесь сделать чуть ближе дальше, если в таком духе. Ну, мы, наверное, оставим именно вот в таком, на данный момент, формате Плюс еще внизу давайте нажмем на «Обновить», чтобы у нас вот это все, оно как бы сразу сохранялось. Но вы также можете задать вполне резонный вопрос. А что делать, если я не дизайнер? Ну вот мне действительно сложно расставить все вот эти вот блоки и сделать так, чтобы оно все выглядело красиво. Это вполне нормальный вопрос. Для этого в Elementor существует специальная библиотека с готовыми шаблонами, которые вы можете использовать для вашего веб-сайта. Вот, например, у меня сейчас здесь есть всего лишь две секции. Вот это как бы первая секция, да? И вот тут внизу я могу добавить а, вторую секцию Ну и соответственно, что я могу сделать? Я могу нажать на плюсик и выбрать Сколько как бы колонок да, Будет а, внутри вот этой на, вот, вот этой вот моей новой секции да? Это первое, что я могу сделать Но также я могу сразу нажать на папочку И здесь у меня открывается как бы, Библиотека а, из тех Шаблонов, которые я могу использовать Для моего веб-сайта. Здесь, как вы можете заметить, достаточно много различных Шаблонов. А, важный момент заключается В том, что некоторые шаблоны, они являются Pro, то есть их можно как бы использовать только если у вас есть Pro-версия, поэтому если вы действительно будете часто работать с WordPress, то скорее всего вам потребуется купить Pro-версию для Elementor, потому что ну, действительно это мега удобный плагин, который позволяет в считанные секунды создавать необходимый дизайн для вашего веб-сайта. К примеру, я хочу сделать страничку контактов, поэтому здесь в поиске я могу дать и прописать, например, Contacts, и, соответственно, я найду именно те шаблоны, которые соответствуют данной страничке. Как можно заметить, что многие шаблоны здесь платные, то есть они доступны только с ИПРО-версией, но в то же время, если вот пролистать чуть ниже, то можно найти и нек некие бесплатные шаблоны, которые вы также сможете спокойно сюда вставлять. Единственный момент, чтобы вставить какой-либо шаблон, вам нужно изначально зарегистрироваться на официальном сайте Elementor, ну и дальше после этого вы сможете как бы иметь доступ к вот этой вот библиотеке всех шаблонов. Также перед встраиванием какого-либо шаблона вы можете посмотреть, что он из себя представляет. Вот, например, это вот такой вот простой шаблончик. Ну и, конечно же, вы его можете ставить, а можете разработать точно такой же шаблон самостоятельно. Вот, например, я бы, ну, допустим, я не буду сейчас добавлять новый вот этот шаблон, а я хочу э, самостоятельно попробовать реализовать здесь э, некую структуру для моего веб-сайта. Вот, например, я добавил карту, а чуть ниже я бы хотел, наверное, добавить а ведь еще некую структуру, то есть у нас будет как, бы как две такие секции. Вот в этой секции я бы хотел, чтобы у меня был некий текст, поэтому давайте я вот указываю здесь. Ну, допустим, текстовый редактор сюда перебрасывает такой блок. Ну и тут я могу прописать любой текст. Пускай тут, например, будет адрес, где находится там моя компания, например, да. Ну менять текст единственное я сейчас не буду, но в будущем вы такое можете сделать. А вот в этой секции у меня, например, будет отзыв клиента, а возможно видео про нашу компанию. Ну, например, давайте мы оставим, укажем блок, что это будет с отзывом. Вот тут как раз есть такой блок – то бишь мы его сюда просто добавляем Что интересно, так это то, что к любому блоку, который вы сюда добавляете, можно добавить стиль То есть вот, например, я могу выбрать любой блок Просто нажимаю на необходимый этот блок И дальше я могу с ним работать как угодно Я могу поменять его содержимое Я могу поменять стиль для этого блока То есть могу указать задний фон, цвет текста и все в таком духе Ну и, конечно же, я могу еще перейти на расширенные настройки Здесь я могу указать некий фон, некий градиент некую анимацию некие отступы и все в таком духе для каждого конкретного блока таким образом за счет данного плагина вы спокойно можете разработать тот дизайн какой только захотите конечно же все это необходимо будет вам повозиться, необходимо будет перетаскивать блоки, либо же вы, конечно, можете использовать сразу готовые шаблоны. Ну, в любом случае, на это потребуется потратить немного времени, но что удобно, так это то, что вам не нужно будет все это разрабатывать вручную. То есть, вам не нужно будет прописывать весь CSS и HTML-код вручную, вам, в принципе, не нужно будет прописывать код, вы просто можете брать и перетаскивать нужные блоки и делать и делать тот дизайн, какой только вы за. Хотите. После того, как все будет готово, вы можете вот здесь нажать на э, «Сохранить как шаблон», в принципе, или же просто можете нажать на «Обновить». Тем самым вы именно обновляете ваш текущий э, шаблончик. И дальше мы переходим как бы на основную страничку и здесь нажимаем э, либо на просмотреть на «Просмотр странички», либо сразу на «Выход в консоль». Мы давайте с вами, возможно, выйдем в «Консоль». И э, здесь еще немножко поработаем над самой страничкой. Дело в том, что я говорил о том, что не хочу, чтобы у, меня был, чтобы у меня была вот эта вот шапка. Ну и, соответственно, мы можем с вами ее отключить. Для этого вот здесь вот хидер мы выбираем то, что он будет отключен. Также дисплей хидер мы также отключаем его то есть ставим disable И вот чтобы увидеть изменения, мы давайте нажмем на обновление. Также мы нажмем на «Посмотреть» и вот здесь перейдем на как бы, саму эту страничку. Ну и на данный момент мы заметим, что шапки у нас как-то нет, но есть еще вот это вот э, название страницы. Это также можно спокойно отключить. Для этого мы переходим вот здесь в «Title» и здесь мы просто нажимаем «Disable», опять-таки нажимаем на «Обновление». После чего предлагаю еще раз обновить данную страничку. И мы замечаем, что все, и тайтл этого названия у нас тоже здесь нет. У нас остается только блок с текстом, дальше карта, ну и дальше еще вот этот текст, который у нас здесь был. Если футер вам тоже не нужен, тогда здесь заходите в футер и тоже нажимайте на Disable. Соответственно, полностью его отключайте. Или же можете его оставить и выбрать код для него там определенный шаблон. Я, возможно, действительно отключу футер. Еще раз нажму, пожалуй, на обновление и в таком случае обновляем страничку. И замечаем, что и футера больше нет. Теперь могу перейти в, в Elementor и, в принципе, отредактировать, опять же, эту страницу, как мне только вздумается. То есть, в данный момент у меня здесь нет ни шапки, ни названия страницы, ни футера. Но в то же время я могу сюда добавить какие угодно блоки, тот же самый заголовок могу добавить, или какие-то картинки, видео и все в таком духе. И это будет полноценная красивая страничка с тем дизайном, который мне нужен. Ну что же, как вы можете заметить, разработка веб-сайтов на основе такого движка, как WordPress, это достаточно простое действие. По сути, все, что вам необходимо сделать, так это просто выбрать шаблон для вашего веб-сайта. Далее, в этот шаблон вы добавляете необходимые страницы, также добавляете товары, статьи или что-то в этом духе. И плюс, чтобы создать дизайн для каждой отдельной странички, вы можете использовать тот же самый Elementor, либо, если хотите, можете не использовать Elementor, но такой в этом случае создание дизайна будет немного более сложным процессом, так как все-таки, ну, здесь нет вот таких встроенных, встроенных функций для разработки дизайна по типу, как это сделано в Elementary. Соответственно, Именно поэтому я так как бы и рекламирую элементы, хотя, опять же, это не реклама, это просто такая рекомендация. Можете его не использовать в будущем. В общем-то, на этом у меня все. Конечно же, конечно же, здесь есть еще множество различных моментов, но такие вот основные моменты, которые важно знать. Мы ну эти основные моменты с вами сейчас прошли в ходе этого урока, ну и надеюсь, этот урок вам помог. У меня же на этом все, так что подписывайтесь на канал,